Итак, всем сапу микрофон закарок срокси, сегодня, собственно, я буду делать проверку на кейс форил, потому что На одном из комментариев я написал, что если наберется 10 лайков, то я буду тестить на видео Покупает ли сайт или нет, вы набрали 10 лайков, да Вот, собственно, сегодня мы заходим на сайт, я не знаю, первый раз или нет, потому что Со стиму я точно заходил, с вк я не заходил и буду пополнять ровно на 500 рублей. Есть какие-нибудь промокоды? Нет, походу промокодов нету, поэтому будем вводить без промо. Хотя промокод на кейс 4 На 10%, на 10, минус 20 рублей. <laughs> Я думал, минус 20 рублей. Так, 35%. Что... А, это скидка. Ладно, черт не, воспользуемся вот этим, в принципе. Промокодиком. На сайте я тоже не нашел ничего. Да, я подписан на кейс но при этом я не одобряю открытие кейсов, все равно. В принципе, я открывал кейсы очень-очень давно. Так, давайте я уберу вот эту штуку вниз, чтобы она не мешала. Вводим промокод. Промокод применен. применён. Я как получал 500 рублей, так и получаю 500. Ладно, неважно. Отправляемся на оплату. Я просто нахожу сейчас свою карту. Так. Ну, это так сказать, чтобы было видно То, что ни сайт Мне ни никто не донатили То, что я это делал на Личной основе По личному желанию Как бы я сильно это делать не хотел Но, да ладно Карту, в принципе, я могу и не скрывать Что вы мне сделаете? Проверим своего вида Нет, не видно, отлично Квитанция мне не нужна Такой черт, вообще кому-то квитанция нужна Ну, на всякий случай я это сделаю Понимаю, что это особо ничего не изменит Но Ой Я немножко сайт вытащил Да, да емой не... Вот, собственно Мы вернулись на сайт Все, вот прошла код платежа Все, оплатили Смотрим, что у нас на барике 550 рублей. Собрать бомбу. Собери все запчасти для бомбы и бахник следует. Взрыв дает бесплатный скин. Чем очнее взрыв? Понятно, короче. хотя чтобы я собрал полностью бомбу. Но я не хочу это делать. Я хочу подкрывать просто кейс. Темная магия. Давайте начнем сразу с какого-нибудь неплохого кейса. Вот у нас с сандалями дам можно один раз что посмотреть что можно например выпасть калаш за 234 рубля но он конечно же не выпадет потому что мы сейчас нажимаем открыть и нам выпадет какая-нибудь параша за 100 рублей 131 рубль я вас сразу же продаю потому что он мне он не нужен волшебная а, коробочка что у нас здесь давайте посмотрим дам открытие Максим Джастис пролетает, прилетает около Аристократ, стоимостью 100 рублей, а, нет, 60 рублей, ну, затестим мы его, выпадает юсп флешбэк, который может стоить 60 рублей, может 70, да, 60 рублей, ну, мы пока что в минусе, но опять же, не забывайте, что мы потратили еще и бонусы на рубли, я сейчас открою какой-нибудь еще дешевый кейс, после чего будем делать, так сказать, все или ничего, собственно говоря, и будем открывать какой-нибудь дорогой кейс. Раньше вот этот был классный кейс, но он стоил около 100 рублей. Сейчас он подорожал, поэтому, увы, на нет, мялкий кейс. Давайте fast open. Юсп. И еще раз. Так, на. Оба раза мы ушли в минус. А это значит что? Значит мы переходим на кейс 100 плюс рублей. Допустим, жесткий. Что может выпасть сюда? Демо открытия. Pop-up, такое себе. И стоит он, в принципе, тоже дешево. Откроем еще раз. Юспсайрекс. Он может стоить дорого, может стоить дешево. Что? 86 рублей. Последний раз. Смотрим, что нам падает. Опять юспсайрекс. Даже не М-ка. Из кейса за 200 рублей вы получаете просто 80 рублей Дрипгоку. Я не знаю кто это, но Раз он стоит 3 То в принципе может ее купить. А стоит такая на рублей 400 Нет, не стоит 400 Опять мка не ануар Потрепанная Ну давайте напоследок посмотрим МК Dragon King Которая стоит довольно дешево на самом деле Нет, 300 рублей Ладно, поехали, нам терять нечего И нам падает полный бред горилками За 52 рубля Но ну, это вообще полная жесть М -м -м Давайте теперь Хагрид Фастом будем открывать Потому что мы ушли просто в минус Сейчас нам сайт будет вообще понемногу отдавать 154 на баррике ну, мы это продаем, у нас 200 400, 214 рублей на балансе. Что здесь есть еще? Ладно, вот так вот надо было сделать, могу открыть. Вот, смотрим теперь. Спутник В, Астразиенса, Модерна. Модерна, ну-ка. А, кроме скина в этом кейсе, может, вообще и вакцина Модерна. Если собрать все пять, можно бесплатно против получить хороший скин. Кроме скина, в этом кейсе может выпасть еще и вакцина. Если она мне выпадает, то я получаю... А, это если я собираю все пять, то можно пройти еще раз этот кейс. Непонятно да, в чем смысл ее. Смотрим дальше. Вайфу кейс. Демо открытие. Юс Сайрок, с нами любимый, спасибо, спасибо А, вот, нормально, качество, 155 рублей стоит Так, второй раз И на троицу мы будем, скорее всего, открывать, смотреть, что выпадет 86 рублей, ладно Пробуем еще одну демо П25 вингшот, который не стоит нифига Да, ну, в целом, я вижу, что сайт как-то, ну очень сильно разочаровывает, даже смотря просто на то, как люди открывают кейсы. Ну, мне, честно говоря, хочется плакать, потому что ну, он реально падает не очень. Гамма-1, Гамма-2, Horizon, Фарм Дигл, Фарм Калаша, Фарм Эмки, Фарм Юспа. Допустим, вот сделаем фарм на 5 раз. Я ч ⁇ А, я дебил! Я реальные деньги потратил на это. Вот и слепой лень. Ну ладно, возвращаемся на начало. Делаем фаст-открытие. Падает полная дичь. Падает полная дичь. И последний раз. Падает полная дичь. Собственно. Um, у нас есть... Целых 15 рублей. Есть кейс за 5, за 10, за 15 рублей. Открываем фастон, потому что нам уже терять нечего. Получаем 20 рублей. Сейчас минус идем. Да, это вполне ожидаемо. Тем более для этого сайта. Кто-то говорил, что спокойно со 100 рублей уходит в плюс. Но вот вам аргумент. Я потратил прямо перед вами 500 рублей. Да, немножко тупо, но тем не менее я не получил ничего. А, а, есть еще бесплатный кейс, извиняюсь, я еще пятерочку могу один раз открыть, уже не могу Теперь открываем бесплатные кейсы, как я понимаю, пополнение баланса за сегодня, чтобы знать, нужно 100 рублей за один день, за раз Падает, жалко не я, как херон, SSG mainframe, unlucky смотрим дальше бесплатный кейс номер два его я тоже могу открыть потому что мы помнили на 550 ссг некропа стоимость 18 рублей 8 рублей даже еще лучше и посмотрим можем ли мы открыть за а это у нас уже только за 1000 рублей ну как вы видите я ушел в полный минус самый лучший скин 131 рубль um... Делать опен или нет, решать вам. Но, тем не менее, вы видите реальные возможности этого сайта. Лично для меня. МК Бориал Форест даже не падает. Нам падает П2000 гнал, который стоит 4 рубля. Отлично. Я всегда об этом мечтал. Вывести себе П2000 за 4 рубля. Собственно, укажите трейд URL. Да, конечно. Я да, Я даже укажу свою ссылку на... Так, это точно? Да, это нормально. Это не скам. Войдем сейчас в аккаунт. Берем ссылку. Забираем, собственно, наш P2000. Ну, я думаю, вы... Сделайте выводы сами, открывайте здесь кейсы или нет. Но я лично не рекомендую. Я думаю, что даже в принципе не выложит это сайт, кейс Spoiler, потому что им это невыгодно, когда они видят реальные шансы. Но вы даже можете взглянуть на лайф и понять, насколько здесь все плохо падает. Вот, черик у нас открывает э -э, кейс за 30 ему падает скин за 10-15 рублей. Открывает за 900 Получает М-ку за 200 рублей э -э Ну, в целом Как-то так Я рад, что я вывел хотя бы что-то Хотя мог и подороже вывести Я мог хотя бы увезти этот Ави Который уничтожен Просто избитый Изношенный полностью Но вы видите сами Вот, у микрофона был закар Вот, э скин мне к счастью пришел Что очень удивительно Стоит он также 4 рубля. И это мы получили с 500 рублей. На что я буду жить в следующую неделю, я конечно не знаю. Но на этом все. Спасибо за просмотр. Микрофон был Закар. Всем хорошего дня, утра, вечера, ночи. Ну а я пойду чилить. Всем пока.